Включить не можем, разбито все. Решили проложить прямо по улице новую теплотрассу. Благодаря этой теплотрассе мы запитаем 9 домов. И самое главное, мы запитаем это школа. Там находится убежище Там более 200 человек, которые на сегодняшний день мерзнут. Работы ведутся. Работы ведутся как подрядники, подрядчики помогают нам, так и своими силами. Это наша К сожалению, блядь, так, что приходится, приходится все это вот так прямо на коленках, как говорится. А ну, да я пройду, друг. На коленках делать... Вот такие дома стоят разбитые. Ну, нашли возможность вот такую по улице бросить перемычку. Сегодня мы эти работы должны закончить. Конечно, это некрасиво. Я думаю, после войны мы все это уберем. Но, Но это единственный вариант. как что-то сделать. Поэтому работы ведутся. Я думаю, что сегодня, сегодня, либо сегодня ночью, либо завтра к утру мы всем дадим тепло.